Знаешь, теперь выглядит вот так вот здесь вот вырод большой-большой бархан через который нам, а, вот нам оставили немножко места, и теперь мы можем пройти через этот бархан вот здесь Это будет смертельный номер, я падаю на бархан я лежу на бархане трактор поработал песочек сгреб, боятся, что море унесет зимой за заштормит и весь песок с пляжа унесет. Мы идем две тени. Вот. 25 ноября. И такой яркий солнечный день. А когда идешь, вообще тепло. Вот человек работает. Роет песок на пляже. Смысл, конечно, не есть, но... Почему он так далеко от моря? Он копает места. Ну, видимо, ему так сказали... Работает. Что-то на стоянке у нас мало яхточек В этом году Вот красавица И парус можно поставить Да, вот так каждую, каждую зиму ресторан имеет вот такой вид Осень а летом его снова нужно приводить в порядок. Ой, какой канат, слушайте, это настоящий какой-то корабельный канат. Где они его взяли такой? Его же невозможно. Он вот такой толстый, его тоже поднять невозможно. Ужас, просто невозможно поднять. Да вообще. И вот рыбаки приплыли с уловом сейчас очень много около золотых песков рыбаков почему-то на горизонте но вот одни, наверное, что-то поймали заросли ежевики рыбаки уже причалили на другой стороне в пристани вам никогда не покажут вот нашли склад покрышек около очестных наверное они пытались здесь сделать что-то типа картинка навернее ну, может, он и был картинг а потом вот так вот превратился но ну, к сезону почистят наверное главное что новые честные построили вот за... за это им зачет вот это, типа... Кому нужна лодочка, типа казанка с мотором. Столеть. Валяется здесь. Вон там птички в ней гнездо уже вьют. Златых песков у яхтенной пристани. Просто снимаем то, что видим вокруг. А видим мы, ну, скажем, не очень приглядную картинку. Хотя вот здесь вот построены новые очистные сооружения. И вот здесь была куча мусора, но сейчас ее разровняли. Видимо, здесь в сезон будет что-то сделано. Посмотрим. Рыбаки опять отправились в плавание. Ну что ж, 7 футов под килем. Золотые, вообще золотые пески все время меняются. Одни арендаторы уходят, другие приходят. Одни отели рушат, другие строят. Какие-то переименовывают. Поэтому вот мы тут что-то увидели, какое-то строение. Пришли посмотреть, имеет ли оно отношение к качественным сооружениям. Или это просто чей-то коттеджит. Да, ну на ну коттеджи-то, конечно, не похоже. Но жить тут, конечно, можно. Тут даже есть будочка для собачки. Но влезание сюда заброненное. Строго причем. Ходим с заднего крыльца. Шуху. нашего вот, пляжа. Красавец. Да, все в разрухе здесь пока. Тут, оказывается, есть дачный поселок. Для тех, у кого есть желание, но нет возможности. Поэтому они так прилепились здесь в сарайчиках и живут. Вот такие строения. И там есть люди. Самое интересное, что вот эти строения на горе, они жилые. Там ходят люди. Поразительно. Поразительно. То есть это не только летние строения, но и в ноябре там есть люди. Да, вот так выглядит деревня. деревня Нахаловка на сползающих грунтах. На болгарской Да, которые здесь, в общем здесь строить нельзя, поэтому здесь ну, люди живут практически самостроем в палатках. Но вообще-то иногда строят и даже очень цивильные дома. Возвращаемся в Центр Золотых Песков. Посмотрим, какая обстановочка там. Вот отель «Интернационал». Самый центр Золотых Песков. Не работает. Но дверь открыта. Можете идти играть. Сейчас я подойду. Может быть, и поиграем? Сомневаюсь. Почему ты сомневаешься? Все тут играют. Не слышно шума одноруких бандитов А, да Но дверь открыта Наверное ну, ну, Ребята, казино К Выжить, сожалению, закрыто Тина. Складирование Вот так облетели наши красивые деревья Это каштаны. Хорошо заходит. Такой у нас фруктик образовался на колючках. Оп. Вот такие рамки. Сейчас вы меня увидите. Ноябрь на золотых песках. Никого нет. И мы гуляем. Просто гуляем. Просто так. Просто так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну что? Нет? А как? Клыки покажи. Вот. Хорошо. Вот какие-то деревья совсем без листьев, цветут себе, а острые, ужас, проколят листикой насквозь. Вот этот красавчик, Ой. а на нем сидит шмель, мохнатый шмель, на душистый кубель, Он серая Он засух. камыши. Вот это шмель, ну дай ему покой. Он... Ну вот видишь, он живой. Конечно, живой. Первые люди на земле. Гуляющие у нас на золотых песках. Сидеть по дерево. Вот гранд-отель Меле. Это ее фасад. Редко мы здесь проходим, поэтому снимаем мы этот отель нечасто. На дороге мы нашли вот такие плоды. Кто знает, что это, поделитесь. И тут их очень много. Ой, тут у нас целый, целый склад. А там, там, наиболее, И тут просто не знаю, что это такое за, за плоды. Кто знает, поделитесь. А вот такая вот разруха рядом. Тут когда-то был ресторан, но теперь его нет. Это около Отеля Мелия прямо. Вот такой был шикарный-шикарный ресторан. И что с ним стало, почему, непонятно. Атмосферная, как ты говоришь Да, вот это крыша от бывшего ресторана Который уже давно не работает Тут в сказочном лесу Какие-то дебри прям Деревья поросшие но И густые И бурелом такой Нецивильный И все это золотые пески И все это рядом с отелем Миля И с морем вот наша собачка. Да, очень агрессивная. На машины кидается. К счастью, нас не трогает. Пока. Вот так выглядит отель помпезно Агишпортес. Я еще название уточню, я не могу его выговорить. Не знаю, почему такое название, но явно здесь какой-то азиатский стиль. Какие-то элементы э, египетских отелей. Вот банановая пальма. Да, пальма есть, бананов нет Нам показалось, что в этом отеле работает бассейн Но возможно и нет Сейчас проверим На бассейне работает. В этом отеле просто пальмовая роща Здесь кругом пальмы, пальмы, пальмы Все отели не с фасада, а с заднего кирильца Ну или почти все О, Охрана. И мы идем по задворкам отелей С заднего хода ну, для некоторых отелей вот это передний. Вот, например, Голден Бич. Это для него, можно сказать, фасад. Но зато вон какой прекрасный у нас аквапарк.